Пора слезь оттуда Ну как она? Седра, седра кусует. Ну она не любит на улице мой Нет. маленький. Наш присоска. Да, Тимур холосенький. Тихо, Тимуха. тихо.